Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема – выбор профессии. Вы знали, что в течение всей жизни человек проводит на работе 10 с лишним лет? Я за свою короткую жизнь очень часто менял профессии, не обдумывая, просто так мне было интересно много чего попробовать. Ни от одной из них, из них я не получал удовольствия. Приходил я на работу ради зарплаты, Каждый час смотрел на часы, отчитывая часы и минуты до окончания рабочего дня. Всю неделю ждал вечерней пятницы, а в воскресенье расстраивался, что завтра понедельник. И так каждый день. Ждал зарплаты, ждал выходных, ждал отпуска. На работе сидеть мне не хотелось. Я постоянно домой спешил, постоянно думал о доме, об улице. То есть работа не доставляла мне никакого абсолютного удовольствия. Я целыми днями думал лишь о том, как быстрее бы оттуда сбежать. А вы как работаете? Получаете ли вы настоящее удовольствие от своего рабочего дня, от своей рабочей недели, месяца, года? Подумайте, 10 лет своей жизни вы будете проводить на этом рабочем месте. С любовью ли вы относитесь к своей профессии? Кто вам помог его выбрать? Подруга, друг, родители? Супруг, случайно прочитали объявление, случайно знакомый дал номер телефона, или вы сами подходили к выбору профессии обстоятельно и взвешенно. Подумайте, как важно то, что мы делаем на работе. Важно эту работу делать с любовью, полностью отдаваясь ей. Работа, прежде всего, должна приносить удовольствие, наслаждение от того процесса, которым вы заняты. Невозможно получать удовольствие от того, что вы целый день смотрите на часы и пытаетесь убежать домой. Какой будет КПД вашей работы? Вы будете думать только о зарплате, об отпуске? И так всю жизнь прийти на работу с кислым лицом, постоянно смотреть на часы, ждать окончания рабочего дня, потом окончания рабочей недели, бежать на выходных домой, два выходных кое-как отдохнуть понедельник снова работа, и опять рутина. Запомните, если работа не приносит удовольствия, она превращается в ад. Вы готовы жить в этом аду, уныло, в этой отвратительной тягомотине, пять дней в неделю пахать в том месте, где вам все отвратительно? А не проще ли сменить профессию? Не проще ли найти то, что действительно вам подходит, ваше так называемое предназначение? Думали ли вы о том, кто вы по жизни? Строитель, биолог, спортсмен? Может, вы фотограф или художник? Может, вы занимаетесь не тем делом? Может, вам нужно пересмотреть вид своей деятельности? Или вы боитесь? Вам за 40, и вы уже боитесь поменять профессию, боясь за свою жизнь и за свою семью? Да кому же я нужен после 40? Вы так думаете? Те, кому 20 лет, они думают примерно так же. Я устроился с трудом, отучился. Неважно, люблю профессию или нет, но вроде бы платят. И вы готовы так работать 10 лет? До самой пенсии? Вы готовы 10 лет своей жизни положить на ту работу, которая не принесла вам удовольствия? Вы же помните великое изречение? Если для вас работа стала увлечением, то вы никогда не будете работать. Это уже будет хобби. И это будет по-настоящему счастливое времяпровождение на работе, еще и за деньги. Вы будете получать удовольствие, будете любить работу. Вы будете истинно отдаваться этой работе. Вы будете получать плоды своего труда с превеликим удовольствием. У вас будет прекрасное отношение в коллективе и с начальством. Это будет по-настоящему хорошая, прибыльная, интересная работа. Если вы ей полностью проникнетесь и подойдете к выбору этой профессии, максимально максимально с интересом, максимально подойдя к этому процессу с точностью до миллиметра, вы должны вымерять буквально все. Вспомните, каким вы были в детстве, что вам нравилось, а в юном возрасте, после школы. На что вы больше смотрели, о чем вы мечтали. Может, вам это нужно вспомнить. Вам может быть нужно вспомнить возраст тот, когда вы о чем-то всерьез задумывались, а не сейчас когда вы получили кое-какое образование, а теперь просто плывете по течению, как щепка. Может, нужно сопротивляться? Может, нужно не просто плыть по течению? И не просто сопротивляться течению, а плыть против течения? Может, и в этом заключается ваше предназначение? Бороться за свои места под солнцем? Не плыть по течению? Не работать там, где вам противно, где вам надоело все вокруг, и стены, и монитор, и этот цех, и эти люди, и все вокруг? если вас тянет домой, ведь это не ваша работа. Если вы там только ради денег, то для вас тогда работа только средства существования? Это очень грустно, если вы так думаете. Я на работе лишь для того, чтобы заработать денег. А как жить без денег? А как кормить семью, одеваться, обуваться? Работа, если вам будет доставлять удовольствие, вы гораздо больше от нее получите. Пусть она будет меньше давать вам денег, меньше приносить прибыли, за то, какое удовольствие вы интеллектуальное, духовное и телесное получите, находясь в том месте, где все вам мило, где все вам нравится, где приносит удовольствие, где плоды ваших трудов будут радовать глаз. Понимаете, о чем я говорю? Никогда не поздно сменить профессию. Не обязательно нужно получать снова образование, полное образование, находясь на стационарном обучении. Можно обучиться заочно. Можно пойти на курсы. Вы просто боитесь. Вы просто ленитесь. Если вы говорите я не могу, поверьте, это значит не хочу. Прямо сейчас поднимайтесь и думайте о том, что вы сейчас услышали. Действуйте. Вспоминайте, что вам больше нравится. Ищите. Неважно, где вы живете. Не место красит человек, а человек красит место. Задумайтесь об этом. Не потеряйте 10 лет своей жизни ни на что, на нелюбимую работу. Вам будет противно всю жизнь осознавать, что вы провели на этой работе отвратительной уйму времени, силы здоровья, оставив там ни за что. Он будет горько, со слезами на глазах будет вспоминать те годы, которые вы проводили в нелюбви к тому делу, чем вы занимались перезагрузите себя, перезагрузите эту программу жизненную, по которой вас несет просто по течению. Задумайтесь об этом всерьёз. Ваша работа должна приносить удовольствие. А лишь потом вы должны думать о том, какую прибыль она вам приносит. И если вы начнете получать неудовольствие, то коэффициент полезного действия от этого труда будет гораздо выше, чем от того труда, который вам не доставляет удовольствия. И, соответственно, вы будете стараться изо всех сил поднять свою зарплату, удвоить и утроить свои доходы. Понимаете? Когда вам будет нравиться, вы со временем получите доход. Это будет удовольствие. будет на работу лететь. Подумайте об этом очень серьезно. И меняйтесь прямо сейчас. Остановитесь, перестаньте тонуть в этом болоте.